Каким образом он им пользуется, он у него в собственности, он пользуется или он его арендует. А мне нет никакой разницы. Факт, что это, это его самолет, он им пользуется, понимаете. Итак, очень часто задает, мне задают такой вопрос, почему ты думаешь, Кадыров так часто врет?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 какая это была, был голос Кадырова, наложенный на совершенно другой ролик. В общем, после всего этого он появился на экранах ЧГТРК грязный, и он упомянул свой самолет. Вот послушайте, что он говорит. Я вам говорю, что мы в что у меня нет самолета. У меня был самолет еще тогда, в 2006 или 2007 году. Но... Мы вот, мои друзья скинулись, тогда я был, да, в году первый вид, за наш российский самолет, наш общий, самолет был, который мы купили, потом не было возможности но он оставили там и списали, больше у меня самолетов нету, да.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 На этот свет, <смех> летающего в этом мире, у него есть этот бортовой номер, и он индивидуален. И по нему можно вообще отслеживать э, историю полетов, ремонта, там, все, все, все, вообще, что касается самолета, по нему можно отслеживать. Вот этот вот самолет Кадырова, э, взгляните еще раз, как он выглядит. Посмотрите на эти характерные полоски, идущие вдоль э, корпуса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 Теперь смотрите, доказать это не, не, не составляет никаких проблем. Вот Кадыров Фейских полетел в, а, Его предки в были Саудовскую суфиями, Аравию. Он выразил поддержку а, нет, глобальной это, суфийской это лиги. Э, он встретил египтян. Из Египта прилетели гости, это он их встречает в Грозном. Смотрим, обращайте, обращайте внимание на э, полоски на, на самолете. Фейских священнослужителей в Египте. Его предки были суфиями, и он выразил поддержку Глобальной Суфийской лиги.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 Есть стоп-кадр, на котором видны, виден бортовой номер. Этот бортовой номер, он написан под крылом. И здесь, видите, здесь можно, а, можно просмотреть, это эта фотография сделана в Беларуси, а вот, вот фотография из а, Саудовской Аравии. Это город Дамам. Смотрите, сейчас мы посмотрим ролик из города Дамам. Также Видите, а, бортовой номер VQ, BBQ, он просматривается здесь. Смотрите, это, это был стоп-кадр. Также присутствовал вот и посол России в Саудовской Аравии Олег Озеров. И, Губернатор Восточной Аравию, провинции радушно город, встретил дома. Рамзана Кадырова и отметил, что прибытие чеченского лидера сопровождалось баракатом. И полоски. Знакомые нам полоски. Вот это вот фотография. А, нет. Вот это вот фотография это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 С коронавирусом, якобы, да, что он заразился с коронавирусом, когда все писали о том, что он, у него там поражены легкие на 70%. Помните, была эта информация, он летал не на, не на этом своем самолете. Его эвакуировали бортом МЧС. Сейчас я попытаюсь найти скриншот. Это, это скриншот, у Яндекса есть сервис, и там можно просматривать табло аэропортов. Здесь на, на этом табло я нашел вылет 20, 22 мая 23.00. Он вылетел из Грозного бортом МЧС. Вот я попытаюсь вам показать. Вот, вот, вот эта запись, вот она. Это в принципе все сохраняется у них в истории. Это можно зайти на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 لا منتظرين سأزيل